Тадгуру, как вы управляете мотоциклом, когда он так качается? Его шатает, потому что он попадает в аэродинамический след другого автомобиля. Поэтому так сильно трясет. Но в то же время этот поток тянет вас вперед. Лучше не пытаться с этим что-то сделать. В гоночном спорте это называется «слип-стрим». Когда вы достаточно приближаетесь к другому автомобилю, вы можете ехать немного быстрее, чем позволяет ваша текущая мощность. Прямо сейчас мотоцикл тянет вперед, но его шатает из-за турбулентности в этом слип-стриме. С этим ничего не поделать. Если вы будете тормозить или пытаться управлять, то потеряйте контроль. Просто позвольте ему лететь по ветру. Вы должны знать, то ничего не следует предпринимать. Даже если вы отпустите руки, мотоцикл будет шататься, но продолжит ехать. Посмотрите сами. Обе руки убраны. Он шатается, но едет дальше. Все в порядке. До тех пор, пока вы не запаникуете и не попытаетесь что-то предпринять, это как медитация. Если вы ничего не делаете, она работает.